Проводить. Куда? Екатеринбург Отель спа. А еще? А что здесь происходит? А это интервью. Здесь происходит совместный директоров Спасибо огромное. Пожалуйста.